Брожу по городу, продрогшему, Ломая выбранный маршрут. Воспоминания подросшие Теперь уже не подведут. Когда-то в молодости, юности, Послушанный правилами игры, Я обходил и эти улицы, И близлежащие дворы. Науку самоотречения Постиг в начале всех начал. Случалось, плыл и по течению, Мечтая выйти на причал. Потом... Надеждами обласканной, Другими тропами ходил, Искал обещанное сказками, Себя искал и находил. И вот, вернувшись из прошлого, Как кем-то брошенный пятак, кружил блуждая гость непрошенный, Без ясной цели, просто так.